Всем здорово в этом видеоролике мы поговорим о спрутиле, Ютуб... который ни в капельке не похож на маразма. Ну а мы начинаем. Давайте сперва поговорим о моем канале. Давайте наберем 1000 подписчиков, потом 10, ну и потом то, чтобы получить серебряную кнопку. Давайте переходить к Спрутелю. Спрутер самый быстрорастущий канал на Ютубе. Самый, самый быстрорастущий, мне кажется, даже в мире. Потому что как можно набрать за неделю 200 тысяч? Это не считая, например, популярных звезд, как Билли Айриш и там других. Спрутер обогнал даже самого тупизма, который 7 месяцев трудился, чтобы набить себе 100 тысяч. А Спрутер такой. За неделю набрал 100 тысяч, а уже у него 210 тысяч. Поздравляю с его. Спасибо, испрутили если смотришь этот ролик. Даже если ты не пропиешь мой ролик, оставь по в комментарии и напиши топовый свой коммент. Мне очень нравится, когда ты пишешь или ставишь лайки. Спасибо большое. Друзья спрутили, это маразм. Как я видел, они общаются и нужди. Больше я не знаю. Ну вот, такой короткий момент. Давайте перейдем, чем пользуется испрутиль чем пользуется спрутиль и монтирует? Монтирует спрутиль Adobe Premiere Pro 18. Пользуются микрофоном FIFA. Не знаю какой компании. Вот что я знаю о спрутере. Давайте переходить в популярность спрутеля. Популярность спрутер получилась из ТикТока, потому что вообще перезаливали. Спрутер увидел хайповая тема, сделал конкурс. Кто перезаливает, получит приз крутой. Я тоже самое хочу сделать. Кто наберет 8 миллионов, получит 100 рублей. Будет перезаливать мои ролики про. Колпачки этот, про шпионские программы, школьные проги, вот, у кого наберут больше миллиона или миллион просмотров и даже суммарно всех роликов, я дарю тому человеку 500 рублей. Ну что ж, ребятки, видео заканчивается, спутер, спасибо за то, что посмотрел, и даже прорекламировал, большое спасибо. Я торопился сделать монтаж, поэтому за один час не успел. Ну что ж, ребятки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.